Здравствуйте! Я рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале «Енотпостригум». У нас в магазине довольно часто покупатели спрашивают, как правильно настроить нож на той или иной машинке. Сегодня мы с вами обсудим, как настраивается нож на проводных машинках Волл. У них ножи не быстросъемные, на винтах. Да, то есть, э, здесь каждый раз для чистки необходимо снимать нож, и потом, когда мы его ставим на место, его надо выставить. Итак, для выставления ножей нам потребуется крестовая отвертка. У меня вот такая вот маленькая. Мне такое удобнее. Но, в общем-то, размер это уже не главное. Главное умение. Итак, нож состоит у нас из двух половинок. Сначала мы ставим верхний нож, закрепляем, он довольно хорошо держится, не свалится у нас. Потом мы ставим нижний нож и наживляем наши винты. Не надо затягивать их до упора, мы просто прикручиваем, чтобы у нас лезвие не отвалилось. Так, прикрутили. Проверяем, что лезвие у нас ходит туда-сюда. И дальше мы выставляем. Во-первых, ставим рычажок в крайнее положение вперед. Это, соответственно, минимальная длина среза. Выставляем вот это расстояние между нижним ножом и верхним ножом. Расстояние порядка 0,5-1. 1 миллиметр, Да, видите, то есть они стоят очень близко, но тем не менее не выступает верхний нож за нижний и немножко даже за него прячется. Это нужно, чтобы не порезать кожу клиента, когда будем вести, касаясь кожи, чтобы у нас верхний подвижный нож не скреп по коже. Выставили. Да? Дальше. Мы смотрим, чтобы вот крайний Зубчик верхнего ножа был примерно в уровень с гранью зубчика нижнего ножа. Почему? Потому что у машинок с индукционным мотором у нас нож всегда находится в выключенном состоянии в крайнем правом положении. То есть мы его включаем, и он от этого положения будет уходить влево. Все, проверили еще раз, что у нас ножик не выступает. Что здесь вот крайний правый зубчик на уровне. Опять же, прорези. все И после этого закручиваем потихоньку. Один чуть-чуть подкрутили, другой чуть-чуть подкрутили. Опять проверяем, не съехала ли наша настройка. Вот она немножко поехала здесь. Ослабляем. И подправляем. Я смотрю сейчас на нож через камеру, мне немножко сложновато. У вас, я думаю, после пары тренировок получится гораздо быстрее, чем у меня сейчас. Все, затянули. Смотрим еще раз, что вот у нас небольшое расстояние есть между ножами, что верхний нож у нас не выпирает вперед. Все. И теперь уже затягиваем посильнее. Опять же, не надо крутить до одури, потому что были прецеденты, когда э, парни, у которых силы в руках побольше, чем у девушек, крутили за всех сил и просто срывали резьбу. Закрутили. В крайнем случае, если вы увидите, что у вас ножи плывут при работе, вы их еще раз подкрутите. Все. Итак, выставляем нож верхний так, чтобы он чуть-чуть прятался за нижним, не царапал кожу. И выставляем э, верхний нож, Крайний правый зубчик, чтобы он вставал как раз вровень с левой кромкой крайнего правого зубца нижнего ножа. На этом настройка в общем-то закончена. Еще один момент, что настройку ножа необходимо проводить после регулировки двигателя, потому что при регулировке двигателя у нас верхний нож смещается влево либо вправо. На этом, пожалуй, все. Будут какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях под видео. Подписывайтесь на наш YouTube канал, вступайте в нашу группу Енот по ВКонтакте, ну и можете подписаться на наш Инстаграм канал, который также называется Енот по стригун». На этом все. Пока-пока.